Всем привет! Меня зовут Комаров Илья. Это наш новый вратарь Илюш Комаров. Вот. Парень молодой, перспективный. В семь лет я пришел в футбол. В футбольный клуб «Торпедо Владимир». Моим первым тренером был орламов Игорь Валентинович. Я ему очень благодарен. Он меня всему научил. Я буду работать над собой, чтобы попасть в основную команду. Мы всех игроков берем э, в основу э, с, э, с перспективой. Этой зимой меня позвал главный скаут вольного клуба Добрыни, Тас Меркушер. Я сразу же откликнулся на это предложение. Э, мотивация попасть в основу э, и добиться самых высших успехов Добрыни. И мы надеемся, что наша политика приведет нас ну, к, к правильному пути там, через несколько лет. Мы будем там, где мы должны.